Сияние Грех недомыслия рассек единое, И на границе в сугробах застывает снег, И тьма две третий суток длится. Какому демону луны, Глядящему сердито в лица, Приснился темный сон войны, Который обещает сбыться? Его действительность угар, безумие. И приступ боли От Стэнли Кубрика кошмар Что с нам в главной роли В домах, где трещина прошла Все больше власти хочет сила От молнии ночь горит светла А день густая мгла накрыла Из этой разности война Всех против всех печали множит Очнутся от кошмара сна Тот, кто во сне уже не может И только неизменный свет Сияя прибавляет воли Ребенку вырваться из бед. И шепчет на ухо порою Держись, малыш Разбита твердь Твоих висков звенящий кровью Здесь царство дьявола Здесь смерть заглядывает В изголовье Дурное торжество меча усмешка скалит зубы волчьи Зачем опять приходит Час наедине остаться С ночью ты знаешь тайный смысл вещей, Хоть те умеют притворяться На территории ничьей Среди всего, что может статься, Какое зло они несут, тебе известно это тоже, И что твой дар, твой малый труд, Предотвратить его поможет. Держись, малыш, не падай в снег, Найди спасительное зрение, Пока есть воля на разбег и разум для преодоления.